Канал Компас Инвестиций 2.0. Чего хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь и все. Бодрого заработка, ребята! С вами Елисеев Михаил и канал Компас Инвестиций. Подписываемся на канал, у нас уже более чем 124 тысячи подписчиков. Ребят, хотите ли заработать без вложений, да еще на автомате, когда вы будете спать, либо гулять, либо там на работе работать, чтобы деньги вам капали. Не нужно будет кликать по каким-то капчам буксам либо экранам. Сегодня я вам представляю обновление для бота для экранов для А наверняка из тех старичков, которые давно смотрят мой канал, знают, что я выпускал со своей командой ботов для данного экрана. Но сегодня долгожданное обновление, которое меня постоянно просят, говорят Мишаня, когда же будет обновление для бота? Ребята, прошлые боты работали нестабильно, там была дорогая разгадка капчи, потому что мы использовали сервис рукапчи. Сегодняшний сервис стоит в 10 раз дешевле, и, соответственно, профитность от сбора кранов будет намного-намного больше. И некоторая ремарочка по поводу выгодности а, сбора. Ребят, на данный момент курс биткоина стоит порядка 3,5-4 тысячи, ну, в зависимости а, от ситуации, в зависимости от волатильности, потому что прыгает постоянно, зараза. В общем, нужно собирать именно сейчас, потому что курс очень дешевый. А, к чему же я веду? Дело в том, что... Сейчас вам дают 50 сатоши за один сбор Курс постоянно меняется То есть, чем курс у нас падает, тем, соответственно, поднимается количество сатоши Когда будет биточек стоить по 20 тысяч То вот эти 50 сатоши будут цениться как 200 сатоши Потому что... Точнее, будет как 250, потому что мы умножаем на 5. То есть, 4000 да, долларов, если, то будет 20, соответственно, умножаем на 5. Соответственно, вам будут платить намного меньше сатоши, вам будет платить в 5 раз меньше. Вам будет платить всего лишь 10 сатошей за один сбор. А вы тогда собрали, когда был самый сок, когда был самая-самая халява, когда биточек был самый дешевый, вы собирали в это время. Поэтому будьте благоразумны, собирайте именно сейчас. Тем более, я вам даю бесплатного бота. Ссылка на него будет в описании, ребята. А почему бесплатно? Раньше я делал регистрацию специально, чтобы вы были моими рефералов. Но поверьте, сейчас я хочу просто просмотры. Я хочу вот, чтобы моя аудитория мне доверяла, да, для вас, для поддержки. Поэтому обязательно мне лайк поставьте, если вы поддерживаете меня и в моих начинаниях. Я все-таки бабки тратил на этого бота, платил программистам, чтобы они мне его сделали. Итак, друзья, давайте сначала выведем деньги из фри биткоина. У меня сейчас есть 0,22 битка. Кстати, не Некоторые хитеры будут писать. Тут у тебя такая сумма. Ребят, у меня огромное количество рефералов. У меня боты стоят, работают и собирают мне. На данном экране, поэтому у меня быстро набирается такая сумма Кстати, я прошлый вывод делал пару месяцев назад, поэтому а, те люди, которые спросят, когда ты делал последний вывод? Это было, наверное, сейчас у нас а, декабрь, ну где-то, наверное, в, в октябре я делал вывод Вот с октября по середину декабря, сегодня у нас 21 декабря, мне набежали эти деньги Как бы немного, но и в принципе-то на халяву с помощью бота с помощью рефералов у меня эта сумма собрана. У вас нет, конечно, рефералов, у вас будет только бот. Поэтому вы можете начать чего-то. Но вот этот лайфхак небольшой, как я вам говорил, если биточка у нас вырастет до 20 штук, то собранные Сатоши сейчас... Не теряйте времени, ребята, собирайте сейчас Будут золотыми а, Так, что-то я уже отошел от темы Давайте а, выведем сначала бабки А потом я вам покажу, как же пользоваться ботом, который вы ска скачаете всяк Без всяких паролей, без всяких э э заморочек под этим видео Нажимаем виздрав Здесь есть несколько способов вывода. автоматически то есть в каждое воскресенье нужно галку сюда поставить. а Медленный, либо Instant. Отличается Instant от медленного, а только лишь комиссиями. Имейте в виду, что минималка везде 30 тысяч. А, ну, кстати, по времени а, вы видите, да, что выплаты выплаты приходят. Ну, по опыту скажу, что выплаты с этого крана приходят где-то за несколько часов, иногда суток, в зависимости от, эм, ну, когда они будут платить. Вы видите сейчас Countdown to Next поет, то есть через два часа будет выплаты. И это очень круто, то есть максимальное время до вывода это 24 часа. То есть 22 часа примерно назад была прошлая выплата, и я, так сказать, неплохо зашел на кран, чтобы вывести бабки, да. Прямо под начало новой выплаты. А, ну, не хочется мне платить большую комиссию. Здесь видим, да, транзакционный фи составляет а, 45 тысяч сатоши, а, Поэтому мы будем все-таки подешевле за... М, так, это у нас 1080 сатоши. Итак, нажимаем use profile address. У меня прописан адрес биткоин-кошелька а, с биржи Binance. Вот он, кстати, 1G4XF. Проверяем, чтобы а, не было нюансов, чтобы я на деревень дедушки не отправил. Ну, все верно, мне придут на Binance я, кстати, прописал все это дело в профиле вы можете также это сделать, и давайте количество выберем, у меня количество 22 я помню, в прошлых видосах писали какой-то э, мужичок лет под 50 что ты там обманываешь? у тебя, после того, как ты вывел, у тебя сразу же там осталось несколько сатоши ребят, это кто-то в это время собрал, либо бот мой собрал, меня просто бомбит от таких вот э, чудаков которые думают, я что-то подрисовываю нахрена, извините за мой французский, мне что-то подрисовывать если у меня и рефералы собирают, и бот собирает. И, э, в общем, все круто. Постоянно увеличивается количество сатоши у меня на балансе. Будьте э, вы благоразумными. Собирайте сейчас, пока беточек дешевый, собирайте тем более с помощью бота, и будете начинать свой заработок и иметь э, хотя бы какое-то количество сатоши на своем балансе. Вот именно начните сейчас. Именно начните с этого заработка, если вы не имеете бабла вообще в интернете. Хотите не вкладывать никуда, вот что-то хотя бы заработать. В общем, не будем сейчас тянуть кота за одно место. Давайте нажмем виздрав. Я сейчас нажму, а потом, наверное... Так, a payment request request the payment will be sent uh, в 6 часов. Но они все-таки мне пишут, что в 6 часов, я вижу, что видео записывается. Второй экран, не думайте, что я тут на икону молюсь У меня второй экран, я просто проверяю, что видео записывается То есть, пендинг а, request был успешно создан Видимо, у меня, видно, кто-то сейчас под, подсобрал с сатоши. Я могу страничку обновить через некоторое время а, И вот, видим, отправляется, да? Пендинг поет Страничку обновляю, ребят, не нужно думать, что у меня там что-то подрисовывается Вот, смотрите, все Все абсолютно реально, реальные деньги Но старички, зрители давние моего канала знают что я уже многократно выводил из этого крана Я помню, когда-то собрал Добил, по-моему, да, 0.89 биткоина И сделал сюда вывод Была у меня такая сумма на вывод Реально, ребят В общем, ребят, ну что ж Либо это копейки остались, либо что Ну, ну в общем, может быть это Да, кто-то, видимо, видимо, собрал Так, ждем, когда бабки мне придут на мой счет На Binance, да? И я тогда продолжу это видео и потом покажу, как пользоваться данным ботом, который будет вам собрать на полном автомате. 21 число, ребята, 23.25, ну почти 22. Где же мои деньги? Где же мои бабусики? Пришли ли они мне или нет? Или не платят биткоин? Итак, идем на Binance, смотрим. Вот транзакция, ребят, 21 числа. Пришла она мне еще рано утром. Но это какое-то время Binance. Сейчас мы не будем это рассматривать. Если кто-то не верит, может прямо жмакнуть на Taxi, то есть Transaction ID. Transaction ID. Как звучит В общем, давим сюда, открывается в блокчейне И мы можем посмотреть, проверить ее а, Вот, пожалуйста, на своих экранах вы видите номер транзакции Кто не верит, можете проверить все абсолютно реально В общем, сколько же мы бабла подняли Итак, я уже переписал эту сумму в наш вордовский документ Вот, собственно, скромная сумма, которая равняется Давайте посчитаем, сколько в баксах и в наших дорогих русских рублях Идем на такой сайт который привязан к нескольким биржам и берет среднюю. Там основной топовый биржи, ребят. Поэтому не нужно думать, что там какое-то говно. Извините за мой французский. Указываем мы количество BTC и получаем это количество USD. Прекрасное 859 зеленых американских мертвых президентов. И это у нас получается, если мы пропишем в русских рублях. Да? А, давайте посмотрим, сколько это. Тут, кстати, можно выбрать Russian Ruble. Russian Ruble. Это у нас будет 60. Почти 60 тысяч рублей, ребят. Я думаю, что зарплата, хорошая зарплата в средней полосе России. Ну, я думаю, что в Украине, Беларуси, Казахстане и так далее. Рубли. Вот так. Теперь показываю, как такие деньги зарабатывать. Конечно, мне помогают мои рефералы, помогает мне мой бот, который стоит на разных моих компьютерах. Но я сейчас покажу вам, как же настраивать, чтобы абсолютно бесплатно вам бот собирал... Который 24 на 7 будет у вас работать. Итак, итак, итак. Сейчас я буду показывать. Ребята, ссылку оставлю на скачивание бота в описании без всяких условий. Вы можете ее скачать. Там не нужно регаса под меня в FreeBitcoin. Ну, по желанию, конечно. Просто скачивайте, устанавливайте. Но помните, что работает только у моих подписчиков канала Компас Инвестиций. Поэтому имейте это в виду. А, далее. Сейчас давайте его запустим. Я сейчас скопирую эту ссылочку, которую я оставлю в описании под этим видео. Вы можете просто на нее жмакнуть, либо точно так же скопировать ставить в адресную строку вашего браузера. Сейчас будет очень сухо, по делу, быстро, чтобы не затягивать это видео, потому что вы не любите очень длинные видео, ребята. Будем вот просто показывать тупую настройку. Погнали! Итак, вот эта ссылочка. Давайте ее скопируем. Ребят, залил на Google Диск, потому что... Если на Яндекс диск бы заливал В Украине не работает Яндекс Там проблемы, с, нужно ставить прокси и так далее Поэтому Google доступен во всем мире Я думаю, с ним проблем не будет Сейчас покажу, как скачать бота Так, вставляем в адресную строку и вы бы, э, Либо вы просто тупо кликаете по ссылочке В описании этого видео У вас открывается такое окно Я сейчас буду показывать на Google Chrome Потому что Google Chrome есть у большинства количества людей Итак, ups, we have problem with the network а, Так, давайте нажмем Downloads Здесь у нас скачивается файлик Вы сейчас видите его внизу Free FreeBitcoinBot6 точка 6 если у вас включено отображение расширения файлов то у вас будет написано еще rar. ну это без разницы этот файл является за архивированным файлом его нужно разархивировать кстати скачать можно как и вот тут так и нажать на вот эту восхитительную стрелочку далее мы сейчас ставим наш архиватор точнее разархиватор. гуру у которых есть там все программы базовые могут Отдвинуться от экранов, либо пролистать чуть вперед И вернуться к нам через пару минут, когда мы поставим архиватор Потому что, ребята, у многих пожилых людей Либо тех, кто вообще с компьютером на вы Не знают, что такое архиватор И у них он не установлен Итак, идем мы в WinRAR Ищем архиватор WinRAR Я обычно, если сомневаюсь по поводу... Сайтов официальности также использую Википедию. Там обычно ссылки на официальные источники есть. Так, идем мы, короче, вниз. Официал веб-сайт Венра это такой разархиватор Архиватор-разрахиватор. Далее жмем а, вот эту надпись Downloads, скачиваем, так как у меня Windows 86-я версия, точнее, разрядность 86, 80, блин господи, по 64! 4 у нас он скачивается отлично мы его сразу же э, устанавливаем после установки у нас э, все вот эти штучки уже стоят какие нам нужны чем я не надо нажимаем ok здесь нажимаем done то есть подтвердить все с ним мы закончим и таким образом у нас наш бот становится доступным для чтобы его посмотреть раскрыть а, так давайте теперь э, в хроме возле него нажмем шов инфа лар ребят у меня сейчас на английском языке здесь windows стоит поэтому имейте в виду, что у вас будет все на русском то есть я буду переводить на русский написано показать в папке Давайте это сделаем Нажмем показать в папке Итак Ну венрарчик мы уже установили Вот он кстати скачался Научный файлик винрара, Мы его И удалим Теперь FreeBitcoin версия 6.6 Нажимаем а, Так Экстракту И вот эта папочка То есть разархивировать в Нажимаем разархивировать в В Создастся папка Одноименная И она сейчас И она сейчас Появится у нас Так Отлично Все бот разархивировался а, Так Теперь внимание. Многие люди не знают вообще по поводу этого сайта, по поводу этого крана FreeBitcoin. Я сейчас покажу, как здесь зарегистрироваться, а также покажу некоторые нюансы, которые у вас могут возникнуть. Я себе а, сразу же зарегал тестовые аккаунты, вот вы их сейчас видите. Это у нас будет аккаунт, ну, гугловский аккаунт а, Gmail, который мы будем регистрироваться на FreeBitcoin. Также а, мы будем использовать значит, пароль вот, этот, вот такой этим же аккаунтом, будем входить, сейчас будем все показывать Итак, берем этот аккаунт, идем мы в FreeBitcoin, ссылочку найдете в описании У вас открывается сразу же окно Create an Account, то есть создать аккаунт Email адрес, указываем e-mail адрес, далее указываем пароль, друзья мои Указываем вот этот пароль. У вас тут будет ваш рефер. Если это буду я, то там будут цифры определенные. Там 500, сколько-то там, я уже точно не помню. В общем, там будет несколько цифр. Вы можете просто оставить, если вы мне благодарны. Вот такой вот э, я вам бесплатно даю бота. Вы становитесь моим рефералом. Но это не обязательно. Поэтому все на воле ваша, ребят. Итак, идем сюда. Указываем капчу. Э, p -U g Это у нас J, насколько я знаю. Sign up, то есть зарегистрировался. Капчи, короче, капча не верна, потому что она уже устарела. Отгадываем новую. Sign up. Все, мы зарегались. Теперь мы должны... Так, нажимаем сохранить аккаунт в нашем эм, браузере. Теперь мы идем на Gmail, на этот. Нажимаем sign in, то есть войти в наш аккаунт. Указываем мы... Я буду использовать тот же адрес да, Gmail. А. У вас он будет ваш. Тот, который вы обычно используете. Идем, нажимаем Next. Вставляем пароль от него. Я буду использовать логин от FreeBitcoin ну, для тестовых аккаунтов и для uh, Gmail а один и тот же. Так, этот Gmail я зарегал на своем другом компьютере. Поэтому он говорит, чувак. У тебя что-то не то. Компьютер у тебя другой. Ты, может быть, э, стерил этот э, e-mail. И он меня просит ввести подтверждающий другой e-mail, который привязан к этому. Но у вас, я думаю, что не будет проблем, вы просто зайдете в свой Gmail. Для чего я захожу? Для того, чтобы сейчас активировать наш аккаунт с FreeBitcoin, потому что туда ссылочка пришла. Бежим, конечно же, мы и берем наш подтверждающий второй e-mail, чтобы подтвердить вход в наш Gmail. Нажимаем Next. И мы сейчас заходим в наш аккаунт. Ожидаем. Сейчас должна быть ссылочка, конечно же, активационная. И потом нам еще туда придется вернуться, потому что бот нам, точнее не бот, а сам FreeBitcoin... Скажет, чувак, тебе нужно активировать еще твой аккаунт после первого сбора Нажимаем ОК, OK, ОК, OK, да, мы совсем согласны Так, что-то пока нам ничего не пришло Ну, будем ждать, будем ждать, если что-то еще придет, то обязательно мы это увидим, ребята Обязательно мы это все увидим, пока я ничего не вижу тут Итак, бот будет работать только у моих подписчиков, у которых есть свой YouTube-канал то есть просто вы создали youtube канал даже ничего не заливали просто нажали тыкнуть создать канал все даже назвали там своим именем фамилием все как это быстро сделать вот допустим смотрите вот вы имеете свою почту gmail давим вот на эти квадратики нажимаем youtube нас должно перебросить на youtube здесь мы должны зайти нажать sign in указываем sign in и указываем свои сейчас данные если мы еще их не ввели так, нажимаем еще раз Sun In, что-то он меня не пускает. Так как я уже в другом окне зашел, поэтому я сразу здесь появляюсь вот таким вот Дорофеевой Аленой, да? Нажимаем на нашу аватарку, у вас она будет своя. Нажимаем My Channel, у вас будет написано мой канал. прям на аватарочку нажимаете, нажимаете потом мой канал. Но у меня канала нет, как и у вас у некоторых. Ну, просто он пустой, сейчас будет у меня. А, и нас просят назвать... Его как-то Вы можете точно также назвать э, От балды, вот как есть Что вам предлагают, так и назовете Нажимаете Create Channel То есть создать канал Ютубовский Ожидаем Почему-то он подглючил Но сейчас отглючит Просто нужно подождать Либо перезагрузить страничку Нет, он сам перезагружается И канал Алена Дорофеева На Ютубе создан, друзья мои Вот так, ребята Если у вас будет вот такая вот штука Пустая То у вас бот будет работать Если вы являетесь моим подписчиком На моем канале компас инвестиций мы будем давайте теперь уже его запускать сворачиваем и идем в нашего бота вот помните мы его разрахивировали давайте же его запустим нажимаем на вот этот exe файл ребят бот занимает очень мало места когда вы скажете копируете с Google диск архив он будет занимать порядка 12 мегабайт когда его разархивируете будет 40 уже занимать а когда вот вы нажмете его запустить и он сейчас будет подтягивать файлы из браузер Automatic System потому что бот работает на таком как бы сказать программном комплексе как браузер äh, Automatic System и он занимает очень много места потому что ну чтобы разгадывать такую капчу там и без äh, капчи даже может собирать сатоши и даже если она есть и даже если невидимая Google Capture, такая тоже присутствует, он будет ее все равно разгадывать. Поэтому очень мощный комплекс, и он много занимает. Поэтому я не стал прям грузить вот эту большую, чтобы э, вы ее скачивали в Байду. Быстро бы, конечно, вам обошлась бы настройка, вам ничего не нужно было подкачивать, но зато бы вы ее качали, сколько. А не у всех это, конечно же, такая возможность присутствует. Не у всех есть мощный интернет. Итак, у нас после того, как докачались все файлы, там такая получка должна была появиться, типа или, короче, загрузка, и после нее сразу же появляется выбор языка. Мы выбираем, конечно, русский язык, нажимаем ОК, OK. так, давайте это вырубим, и давайте, кстати, пока оно загружается, посмотрим, сколько занимает. Занимает он теперь уже 564 мегабайта, то есть намного уже больше, то есть файлы догрузились. Так, ждем, ждем, ребята, не переживайте, возле часов у вас должна появиться такая пиктограммка баса, букви B на черном фоне. Значит, он загружается, потому что программный комплекс достаточно мощный. И вам нужно немножко подождать. Все, отлично. Бот наш загрузился. Вот он так выглядит. И сейчас будем разбирать настройки. Я скажу, что сюда указывать, друзья мои. Итак. Как я уже говорил, так как бот работать будет только у моих, у тех, кто подписан на мой канал, у моих подписчиков, то, соответственно, тут так и указано, имейте в виду, что укажите данные от вашего аккаунта в YouTube, бот проверит, являетесь ли вы моим подписчиком, ну, понятно. И здесь галочка, можно ее убрать, поставить, она ни на что не влияет, поверьте мне, будет только работать у моих подписчиков. Далее, нужно указать соответствующий e-mail от вашего YouTube аккаунта, пароль от вашего YouTube аккаунта, как и вот здесь, вы видите, да, у меня... Канал Алены Дорофеевой, который создался, он у вас должен быть создан. Не просто Gmail, тупо, да, почтовый ящик, обязательно должен быть создан YouTube канал. Далее указываем данные. Мы хотели сначала сделать по API проверку, но это был геморрой. Теперь указываем данные, e-mail от вашего YouTube аккаунта, потом, соответственно... Не переживайте, ребят, никто не будет трогать ваши аккаунты. Я не мелочный человек, мне это нафиг не надо, поверьте мне. Ну, сами видите, какой у меня э, канал. Так, далее. Использовать сбор с корана FreeBitcoin. Да, нет, ну, естественно, да. Далее, ваш логин FreeBitcoin. Ну, так как мы только что зарегали, мы будем использовать тот e-mail, на который мы зарегали. Вы можете использовать ваш старый а, аккаунт на FreeBitcoin. Указывайте данные от него, соответственно. Далее, все здесь мы указали. Идем по порядку. Следующий у нас раздел — это капча-сервис. Переходим в него и видим. Сервис отгадывание капчи стоит капча-гуру. Этот сервис, ребята, по сравнению с другими сервисами, там... А... Рукапча и так далее, Антигейт берет в 10 раз дешевле. Сейчас я вам покажу. Давайте зайдем на такой вот интересный сайт, который называется прив.ком, который мы только что смотрели, в принципе, когда считали профит прив. Он нам подскажет, сколько мы будем тратить на капчу. Итак, на данный момент платится нам 52 Сатошенький. Сатоши за каждый сбор Давайте это количество и укажем Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 То есть 8 нулей Убираем 2, ставим 52 Соответственно 52 Сатоши, это количество в баксах Но нам привычны, конечно, рубли Потому что рублю, э, русскому человеку рубли ближе Russian Rubble И мы видим, что мы будем получать почти 14 копеек, друзья, за один сбор Тратить на капчу мы будем в копейках копейках имейте ввиду однако разгадка капче будет стоить 3 копейки на таком сервисе как капче гуру я сейчас его покажу но это будет только примерно наверное в 50-60 процентах случаях а остальное будет бот гадать бесплатно потому что иногда капче у них пропадает и соответственно бот будет все равно ее гадать то есть соответственно вот эту цифру по разгадке можно смело поделить на 2 то есть поставить вот так даже то есть по сути дела Блин, ну тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 сатоши. Будет разгадка капчи стоить 5 сатоши, ребята, стабильно каждый час. То есть у нас, если вы не понимаете, что а, количество сатоши, точнее не сатоши, а количество в, в одном битке, цифра составляет 8 нулей. Вот тут у нас 52, то есть 5, 2. Уловили мысль, да? А, вот так. А у нас всего лишь будет 5 сатошей, стоит разгадка одной капчи. То есть, по сути дела, 47 сатоши будет у нас оставаться чистыми. То есть профит будет неплохой. Начните с чего-то, ребята, начните с этого способа заработка, тем более без вложений, тем более, когда вы будете спать, и это будет приносить вам стабильную прибыль. Далее, по поводу сервиса: итак, сервис капча гуру. Ссылка на него найдете в описании. Здесь указано, что капча стоит всего лишь 3 копейки, друзья мои. Поэтому регистрация здесь элементарнейшее переключение на русский английский язык вот здесь выполняется то есть нажимаете один раз и подключается на другой язык указываете вашу электронную почту желательно gmail давим сюда отгадываем капчу нажимаем зарегистрироваться вам на вашу эту почту придет э, ваш пароль поэтому обязательно обязательно указывайте gmail чтобы вам пришли все данные все письма пришли от Капчагуру. и вы с этим паролем уже сможете зайти на ваш сайт в ваш кабинет капча -Гуру. причем Здесь есть тестовый период, который равняется 2 рублям. То есть 2 рубля вы можете просто потестить, зарегаться и гадать, гадать, не вводя даже сюда своих средств первоначально. Кстати, тут есть и безлимит, который стоит порядка 400 рублей в месяц, но об этом пока еще говорить рано. Я буду дальше рассказывать, как этого бота в следующих своих видосах увеличить количество. То есть больше ботов поставить, чтобы у вас целая база, целая ферма ботов стояла. Давайте сейчас мы зайдем в наш аккаунт. Итак, где был... Мой аккаунт, нажимаем «Авторизация», я ввожу все свои данные, у меня появляется вот такая штука, типа «Подождите, вы ввели, все верно, сейчас ваш кабинет появится». Все, ребят, видим, что у меня на балансе осталось 0,84 копейки, было здесь 2 рубля, кстати, и у вас тоже будет первоначально 2 рубля, и вот у нас появляется ключ. Ключ, который свяжет работу нашего бота с вот этим сайтом, который будет гадать для него капчу. А иногда бот будет гадать бесплатно капчу в 50-60% случаев, друзья мои. Итак, мы наш ключ, в принципе, уже скопировали. Вот мы его сюда укажем в блокнот для наглядности. И все. Пока что нам этот сайт не понадобится. Когда деньги там закончатся, вы просто пополняете его и работаете дальше. Зарабатываете здесь на полном автомате. Когда будет у вас большая большая база ферма таких ботов, он вам очень очень этот сайт поможет. Итак, указываем в разделе капчи сервис в строке видите ваш API ключ от сервиса Капчагуру соответствующий API ключ. Мы его указали. Больше здесь ничего указывать не нужно Идем далее в настройки И тут очень внимательно У вас появится после первого запуска бота Папка на диске C MyBitcoin Поэтому имейте в виду, что у вас должна быть Соответственно, операционная система Windows По-любому И, соответственно, там должен быть диск, который называется Диск C Если у вас будет Mac, Linux То, соответственно, бот работать там не будет Пока что Пока что мы это не сделали Если хотите, чтобы бот у вас работал Поставьте себе Windows И убедитесь, что у вас там есть диск C А вот эту папку удалять не нужно Тут так и написано Это системная папка Папка, она появится сама, папку удалять нельзя. Вот состоятельный знак. Далее, ждать дополнительное время к часу. потому что Почему к часу? Потому что сбор на этом кране происходит один раз в 60 минут. И, соответственно, чтобы а, фри биткоин, а поверьте, он очень крутой. У него посещалка порядка, ну, сейчас, вот боюсь ошибиться, но порядка 40 миллионов человек в месяц. Это чуть менее человек в день сюда заходит. Соответственно, они столько фишек сюда включают, чтобы боты не брали не брали отсюда бабки потому что их просто ограбят и всячески э, банят аккаунты поэтому здесь ставим от 5 и нижняя строчка до 10 минут то есть вот когда соберет первый раз FreeBitcoin ему скажет, «Итак, чувак, тебе нужно подождать еще 60 минут, чтобы снова собирать». Он скажет, «Окей, я подожду». Но он будет ждать уже не 60 минут, а, допустим, 65 минут плюс там 1 секунда. Потом в следующий раз он соберет и будет ждать, допустим, не 60 минут после следующего сбора, а 60 минут плюс, ну, 60, допустим, 7 минут плюс там 22 секунды. То есть рандомное время между вот этими цифрами. Ребята, меньше и больше смысла нет ставить. Но если мы поставим такое время, то это гарантированно будет давать понять фрибиткоину, что вы живой человек, и тогда вы не погубите ваш аккаунт. Не нужно ставить здесь одна минута, терять две минуты, чтобы он собирал тебе в диапазоне, допустим, 61 минута 30 секунд, потом 60 там минута.. 49 секунд не нужно так делать это очень очень часто и free bitcoin будет думать что вот прям укладывается человек в эту одну минуту уловили мы идем дальше а использовать обход бана рекомендуется. сейчас не буду разжевывать что это но это отпечаток браузера который у вас является тем основным браузером браузером которым вы пользуетесь у нас открыт free bitcoin и соответственно нам в случае это основной браузер это браузер chrome а почему так потому что если будут все пользоваться одним и тем же ботом, в который встроен естественно что браузер который непосредственно собирает эти биткоины, то а фри будет понимать по некоторым вещам, что это бот-программа и всю сеть людей этих забанит, всех нас забанит. Поэтому сейчас я покажу еще, у вас будет дополнительный скрипт открываться в вашем этом. Окне в вашем этом браузере Который нужно держать Постоянно открытым И он может быть запущен Не более чем 9 дней То есть бот может работать без передышек 9 дней а Далее, как я уже говорил, вот этот отпечаток Вот этот обход бана мы оставляем включенным да далее использовать симуляцию живого человека бот будет спать то есть ставим да если мы поставим нет то бот будет э, работать собирать вообще 24 на 7 через каждые 60 минут плюс вот этот рандомный диапазон но ну, соответственно free тоже будет понимать что что-то тут не так он хоть и собирает в таком вот диапазоне, да, как будто реальный человек. Не всегда в одно и то же время. Но почему-то не спит. Животный человек когда-то спит. Поэтому включаем вот такую штуку. Спать. Ушли вы на работу. Легли вы спать. Вы задаете, что вот по вашему э, компьютеру, по вашим часам у вас начинается, э, допустим, 23 часа вечера. 23. Значит, вы ложитесь спать. И бот будет спать, и в это время не будет он собирать вообще. А я советую ставить здесь... Здесь, в принципе, не особо-то да, принципиальное количество часов, так как люди спят по-разному. И некоторые плохо спят, некоторые много спят. Но советую ставить не менее чем 3 часа, а лучше ставить от 6 до 8 часов сна. Что будет? Бот будет собирать в диапазоне 65-70 минут с этими настройками. И потом, как только наступает по вашим часам 23 часа ночи, он... Начинает спать Он будет стоять, он будет ожидать Как только пройдут после 23 часов 8 часов, это будет 7 часов утра В 7 часов утра он опять зайдет И будет собирать Ребята, мы бота сделали идеально Банить теперь никого не будут Можете а, ставить, работать, зарабатывать бабки Итак, все мы настройки ввели Давайте проверим еще, наверное, диск С Я вот не помню, он появляется сразу Либо после, сразу же, как мы первый сбор сделали на боте Мы еще его не запустили Ага, смотрим. Папочка еще вот это у нас не появилась myBitcoin. То есть мы должны ее запустить первый раз, и теперь смотрите, как мы будем собирать. Итак, все данные вели, проверяем еще раз. Нажимаем ОК. OK. У фри биткоина, пока вот я буду рассказывать, пока он собирает. У фри биткоина очень-очень много степеней защиты, поэтому мы их все обошли. Сделали раз, сделайте вот как я показываю, настройте и все у вас будет работать как часы Банить не будут Итак, сейчас бот получил отпечаток вот этого браузера а, То есть он а, сказал, что вот Вася такой-то, установленный браузером Chrome В 2015 году он себе его поставил, а, собирает И он будет а, посылать FreeBitcoin информацию о том, что вы собираетесь браузера, который установлен там, в 2015 году Настройки у него такие, такие, такие Так, проверка пройдена Теперь, смотрите внимательно. У вас первый раз откроется вот такое окно. Нужно обязательно выбрать галочку и выбрать ваш браузер. Обязательно, ребята, это делается только всего лишь один раз. У вас сейчас откроется окно. Он спрашивает, в каком браузере открыть вот это окно? И она открывается в том браузере, который вы указали Chrome и поставили галочку. Соответственно, у меня он открылся в браузере Chrome. И мы видим вот такое окно. Итак... Для защиты от бана на FreeBitcoin нажмите на кнопку «Разрешить» вот сюда. У меня написано все на английском языке, потому что у меня здесь Windows стоит на английском языке. У вас же будет написано на русском языке, скорее всего. Поэтому вы нажимаете кнопку «Разрешить». Если нажмете «Заблокировать», то не будет у вас работать отпечаток браузера, и вас могут забанить на FreeBitcoin. Итак, мы нажимаем «Разрешить». Смотрите, сейчас эта надпись пропадет, верхняя. Итак, у нас работает данный сайт. Называется он, кстати, FreeBitcoin.com онлайн то есть данный сайт должен быть включен всегда пока работает бот и бот может работать с этим сайтом а, не более чем 9 дней. Вот вы видите здесь обратный отчет. То есть если у вас обратный отчет закончится, вы сначала выключаете бота, потом закрываете данный сайт, ну и же потом перезапускаете бота. Бот сам откроет данный сайт, друзья мои. Итак, давайте мы откроем данный сайт. Его ни в коем случае нельзя закрывать, пока работает бот. Вы его можете а, себе где-нибудь вот так за, а, значит, запенить, ну чтобы он всегда у вас был в браузере включен. И бот теперь будет собирать. Итак, он он пишет, что FreeBitcoin решает капчу через капча-гуру. А, все вот эти вещи мы можем наблюдать только лишь а, непосредственно на сайте FreeBitcoin. Поэтому держите его ну, на первые разы открытым. Пока что видите по нулям. А, давайте сейчас мы обновим страничку и посмотрим, что у нас произошло. Итак, пока что он не собрал, пока он гадает. Так, давайте это нажмем, окей, чтобы оно не мешало. Кстати, мы будем обновлять бота. Здесь будут добавлены Free Dogecoin бот тоже полностью защищенный без банов, очень дешевые разгадка увидим вот, собрал капчу и а, также будет добавлена игра мультиплай то есть если вы не хотите собирать сатоши небольшое количество да и хотите вы а, поиграть на ваши деньги увеличить количество кстати видим да, обновилось у меня все автоматически здесь можем даже вот так кликнуть на всякий случай проверим угу. да сатоши собрались а, остается 60 минут но бот, конечно же будет в диапазоне собирать там 65-70 минут чтобы также еще обезопасить а, так вот Будет еще добавлен бот на а, мультиплай, на вот эту игру. Здесь, конечно же, можно много заработать, увеличить количество вот этих сатошей, Либо ввести свои, но я бы не рекомендовал это делать. А лучше ваша сатоши, которые вы здесь заработали, приумножить. У нас будет бот, который специально будет заточен под это. Вот так, собственно, бот работает, ребята. Пока воду пил, появилась надпись. На паузу нажал просто FreeBitcoin жду час плюс рандомное время. Это как раз таки вот эти 5-10 минут. Итак. Бота мы оставляем, вы можете его просто вот так свернуть, он у вас улетит вниз, где часы, в нижнем правом углу, вы можете его также раскрыть в любое время, посмотреть, сколько он там собирает и себе заниматься своими делами, но имейте в виду, что после первого сбора вам обязательно нужно перейти на ваш Gmail и вам придет от FreeBitcoin, так мы закроем оповещение от Гугла, и вам от FreeBitcoin должно прийти письмо. Пока оно мне не пришло, но оно мне обязательно должно прийти. Письмо о том, что мы зарегистрировались на FreeBitcoin, и нам нужно подтвердить наш аккаунт. Итак, прошло примерно полчаса, ребята. Видим, что у нас осталось всего лишь 26 минут до следующего возможного сбора. И мне до сих пор не пришло ни подтверждающее письмо то что я зарегистрировал аккаунт, ни письмо который появляется после первого сбора. Но я уже а, сделал скриншот, что у вас должно появиться. Вот вы видите вот такое письмо. Free Bitcoin, please verify your email. И вы его получите, конечно же, на английском языке. Также здесь будет указана ссылка. Вот вы видите, мне приходила когда-то ссылка на один из моих тестовых аккаунтов. Вы нажмете на эту ссылку, чтобы верифицировать ваш аккаунт. Иначе, если вы это не сделаете, после 24 сборов, то есть как бы после 24 часов, после 24, ну... Подборов Сатоши до да, после суток, ваш аккаунт будет забанен. Это еще один элемент, как FreeBitcoin борется с ботами. То есть, многие регают себе много аккаунтов и забывают ä, пойти на e-mail и активировать свой аккаунт ä, после первого сбора. А это очень важно. Теперь, когда же придет это письмо? Ребят, это письмо. Вы видите сейчас, это что у меня в виде скриншота, в виде рисунки, да, Я для вас сохранил. Это письмо приходит в рандомное время. Оно может прийти после регистрации, после первого сбора. Но после первого сбора 100% вас придет через некоторое количество минут или часов, но в течение суток она 100% придет. Поэтому после первого сбора, как только вы первый раз вашим ботом собрали, ну, через несколько часов обязательно зайдите на ваш e-mail и активируйте ваш аккаунт. Ну просто можете там через 10 часов зайти, ничего страшного. Он на 100 пудов придет, и вы должны его открыть. Оно будет у вас в входящих. Если вы не будете входящих, обязательно ищите везде, в том числе в папке Спам. Это сейчас касается именно тех новых аккаунтов, тех новых новичков, которые увидели первый раз данный экран и еще не регались на фрибиткоин. То есть до 23 часов и 59 минут вы можете спокойно рассчитывать, ожидать, что вам в этот промежуток времени придет письмо. Они сделали рандомное время отсылания письма для того, чтобы, опять же, не могли люди подстроиться, да, и активировать с помощью ботов своих, да, если бы оно приходило 100% в одно определенное время, друзья мои. Так, теперь по поводу вот той папки, которая у вас появится после первого запуска. Она у вас появляется на диске c вот видите сейчас ее она называется папка my bitcoin здесь будет два файла их ни в коем случае изменять нельзя удалять нельзя эту папку в общем просто забудьте о ней это для того чтобы бот мог спокойно заходить на free bitcoin без всяких а, дополнительных капч, вот для чего это сделано а, так еще какие у вас могут быть возникнут вопросы и моменты касаемо этого бота я сделал скриншоты после тестирований а, мы убрали все возможные баги кроме тех нюансов, которые могут у вас появляться. Первая ошибка: you have an invalid email address attached to your account. Please change it to one the wallet by clicking on the profile button on the top bar. То есть, и нам тут советуют, что нужно прилинковать, то есть добавить Google аккаунт. То есть, если вы регистрируете ваш аккаунт, он прям так. По-английски говорят, если вы на какой-нибудь там Mail.ru, еще какой-нибудь Какашка.ru, извините мой за мой французский, почту, да, то лучше это изменить, иначе ничего у вас не будет нормально работать. Они прямо вам так написали, не будет у вас ничего в жизни хорошего. Ребята, по-серьезному относитесь, серьезные вещи требуют серьезного подхода. Далее, что нужно сделать, если вы вдруг это сделали, если у вас есть старый аккаунт и такая у вас фигня. Идете в свой профиль, идете в раздел Change, так, Change email адрес и указываете... Ваш Gmail адрес почты И также подтверждаете вашим паролем для входа в FreeBitcoin Смену адреса Нажимаете Change Еще какой может быть у вас момент по поводу ошибок вероятно Если у вас будет какие-то проблемы в интернете допустим у вас пропал интернет то бот может выдавать вот такие ошибки поток завершился сообщением и далее показывает какое сообщение аккаунт google бла-бла-бла то есть он не может проверить что вы компас инвестиции не подписаны и значит не будет у вас работать будет такая вот фигня выскакивать и видим да вот в 2 часа ночи запускал 2 часа 39 минут 31 секунда он каждую секунду будет пробовать заходить до тех пор пока у вас интернет не появится и, собственно, дальше не будет тогда бот работать У вас дальше потом будут красные такие вещи появляться В случае, если у вас проблемы либо с интернетом Либо, если вы не в моей команде компаса инвестиций Вот вы видите, 2 часа ночи, да, 46 минут, секунды, бла-бла-бла Потом только интернет появился на этом компьютере Сразу же пошел работать у нас бот Также, если у вас будут какие-то здесь карказябры Выскакивать красный, непонятный, который я сейчас не показал у меня просто скриншот не сохранился таких ошибок то ребят имейте в виду вы вполне возможно запустили бота на другой машине не на которой вы обычно э, работаете да не, не на которой обычно ваш аккаунт гугла э, включен ребят на этом все объяснил все возможные ошибки все правила работы если вы будете так работать то вы обязательно заработаете много потому что бот работает дешево Собираете сейчас много, потому что дешевый биткоин. Биткоин вырастет, вы заработаете много бабла. Плюс мы его будем скоро обновлять. Обновления будут у нас автоматически. Просто бота вы перезапустите, и он у вас уже будет с обновлением. То есть, допустим, вы работаете сегодня, обновление сегодня вышло, завтра включаете, у вас бот будет обновлен. Потому что у нас все включено в бот, чтобы автоматически он обновлялся. Если новая какая-то штучка, новое изменение по нему мы делаем. Мы будем добавлять... Multiply dice, то есть вы можете играть, как я говорил, вот в этой штуке. И приумножать свой капитал. Если вы не хотите, допустим, собирать сатоши, вы можете, повторюсь еще раз, внести. Либо на те собранные сатоши играть здесь. Играть здесь очень просто. В общем, не будем сейчас, просто вот, допустим, нажимаем мануал, да. Смотрите, у меня 53 сатоши. Нажимаем хай, Я проиграл сейчас одну сатошу. Нажимаем еще раз хай, Выиграл одну сатошу, 53 54 еще раз выиграл. Уловили мысль? Но у нас будет здесь отличный еще бот. Поэтому скачивайте бот по ссылке в описании. Пишите комментарии. Вопросы внизу под этим видео. Спрашивайте у меня любые вопросы. Ребята, флуд, использование мата, использование любых ссылок. Даже самых безобидных будут автоматически удаляться. Все это автоматически удаляется. Потому что я не хочу, чтобы мы, извините за выражение, срались с вами. По конструктиву. Конкретные вопросы задавайте мне внизу, я вам охотно на них отвечу. Ставьте видосику класс, если он вам понравился, делитесь им с вашими друзьями. Можете отдавать боту вашим друзьям без проблем. Он абсолютно бесплатен для всех сейчас. Потому что Я хочу, чтобы у меня было много просмотров, вам приятно, а мне отлично, потому что способы заработка без беззажения на ютубе очень хорошо заходят, друзья мои. Подписывайтесь на мой канал, а с вами у микрофона был Елисеев Михаил, да пребудет с вами профит, пока-пока!